«Привет, посетители!» Тот, кто сказал, что палки и камни могут переломать мне кости, но слова никогда не причинят мне боли, забыл об эмоциональных ранах. Ты когда-нибудь задумывался, почему тот забытый день рождения все еще причиняет боль, даже несмотря на то, что это случилось много лет назад? Или почему ты все еще не спишь по ночам, интересно? Почему кто-то нанес тебе удар в спину в старшей школе? Это эмоциональные раны, которые еще не зажили. В отличие от физических ран, они не видны, и у нас нет надежного простого бинта для этого. Хорошая новость заключается в том, что исцеление этих ран использует несколько разных тактик, о чем мы, возможно, раньше не задумывались. Итак, давайте рассмотрим, как распознать, что тебе нужна эта эмоциональная аптечка первой помощи, и как им пользоваться. Номер один – быть живым, но не жить. Конечно, быть живым может быть клинически прописано в холодных выражениях. Твое сердце бьется, ты в состоянии вспомнить свое имя. Вы можете выполнять рабочие функции. Вы едите пищу, и ты спишь по ночам, но жить – это совсем другое. Это когда ты следуешь своей страсти, занимайтесь веселыми вещами и делайте что угодно, кроме самых необходимых вещей. Может быть, вы потеряли близкого человека, и с тех пор ты чувствовал, что не заслуживаешь счастья. Таким образом, вы отрезаете себя от всех этих вещей. И прежде чем вы это осознаете, вы начинаете жить в режиме выживания. Ты жив, но не совсем. Сделайте шаг назад и посмотрите на ситуацию. Поймите, что у вас есть право горевать, злиться, чувствовать боль. Общение с другими людьми может помочь вам понять то, что вы живете своей жизнью, не является причиной того, что все это происходит. На самом деле вы можете обнаружить, что не живете своей жизнью, на самом деле причиняет боль окружающим вас людям, которые все еще рядом с тобой и заботятся о тебе. Во-вторых, быть непропорционально злым или грустный, или, или эмоциональный, или тьфу. Эмоциональные раны – это раны. Когда раны все еще нежны и кровоточат, глоток свежего воздуха может ощущаться как огонь. Ты знаешь себя, ты знаешь, что обычно с тобой происходит, и когда ты начинаешь злиться на что-то, где две секунды спустя, вы думаете, что все это было. Почему я накричал на них? Это признак возможной раны, которую нужно лечить. Возможно, вы даже не получаете ничего, направленного на вас. Вы могли бы смотреть на случайные цвета краски, и вдруг ты начинаешь рыдать. Ты не сходишь с ума. Это ваши эмоции пытаются донести до вас, говоря, «Эй, тебе нужно кое-что обдумать, так что мы можем приступить к исцелению». Вероятно, это означает, что есть что-то это не было полностью признано и рассмотрено. Это может быть воспринято как смущающее, или ты думал, что покончил с этим. Но если вы все еще эмоционально повсюду, возможно, пришло время взглянуть еще раз и признайте эти эмоции. Номер три. Ты не можешь перестать проигрывать. Ситуация повторялась снова и снова. Признать ситуацию и поговорить об этом – это хорошо. Вы должны признать, что она существует для того, чтобы ее можно было исцелить. Но если вы продолжаете говорить об этом без направления или цель, и повторяю, это превратилось из полезного во вредное. Итак, когда вы говорите о ситуации или оцениваете ее, всегда спрашивайте себя, что я получаю, говоря об этом. Есть ли что-то, чего я все еще не понимаю? Это поможет мне перейти к следующему шагу? И честно спросите себя, если вы повторяете что-то, потому что вы отрицаете то, что вы уже знаете, но надеетесь получить другой ответ. Это не закрывает рану, это снова открывает ее и сводит на нет всю тяжелую работу, которую ты проделал раньше. Номер четыре. Саморазвитие, заторможенное страхом. Часть жизни или переживания жизни продолжает расти, учиться и протягивать руку помощи. Быть услышанным эмоционально может сделать вас сверхсознательным других интенсивных эмоциональных возможностей. Например, если у вас были вредные отношения, вы можете перестать вступать в отношения, где вы испытываете глубокие эмоции но ты лишаешь себя жизни, которую заслуживаешь, если ты сделаешь это. Вы заслуживаете того, чтобы учиться и расти, несмотря на все взлеты и падения, которые произошли. Это нормально, бояться неизвестного и что если. Но иметь смелость расти в любом случае того стоит. Мы не говорим «не бойся», потому что это бесчеловечно. Важно то, как вы справляетесь с этим. Поймите свой страх и осознайте, что плохое – это не единственный вариант, который может произойти. Вспомните, запомните и осознайте все факторы, которые на вашей стороне. Осознайте, что эти факторы оказывают такая же сильная сила, как и все остальное. Делайте то, что вам нужно, чтобы дать себе наилучшие шансы из возможных. Это может быть запасной план, или это может быть другой подход из того, что было сделано раньше, но вы можете сделать это. И номер пять. График сна. Какой график сна? Вы теряли сон, даже если вы не были под кайфом от кофеина или лекарства для бодрствования? Если это так, то что-то происходит эмоционально. По иронии судьбы, хороший сон – это одна из вещей, это поможет залечить эту рану. Итак, займитесь этим, заставив себя обычная, честная рутина. Правильно, подготовка к сну. Вот несколько советов, которые помогут вам начать работу. Создайте свой собственный индивидуальный распорядок дня. Никакой еды или электроники за час до вашего целевого времени сна. Медитируйте, чтобы успокоить и успокоить свой ум. Выпейте немного теплого чая с натуральными успокаивающими средствами, как ромашка. Сон помогает всему вашему организму восстановиться. Для исцеления требуется настойчивость и мужество, эмоциональная травма. Многие из нас могут согласиться с тем, что эмоциональная травма порезы глубже и длятся дольше, чем большинство физических травм. С чем-то таким сложным легко чувствовать, что у нас нет выбора, но причинять боль вечно, но это неправда. Если мы сможем выбрать, чтобы потратить время и усилия, мы можем выбрать исцеление, и нам не обязательно делать это в одиночку. Чтобы пройти это путешествие, это нормально и даже поощряется говорить под руководством опытного профессионала. Вы стоите потраченного времени и усилий. Не лишайте себя лучшей жизни, которую вы могли бы прожить. Как эти моменты резонируют с вами? Пожалуйста, не стесняйтесь комментировать и обсуждать любые методы, которые вы пробовали или вещи, над которыми ты ломаешь голову. Большое спасибо за просмотр и мы скоро увидимся.